Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы в клинике Мегаполис Тент, это Юлия Волкова. Юлия, в чем особенность клиники? Здравствуйте! Наше основное направление ⁇ это парадонтология. Мы предлагаем лечение сложным пациентам. Кто такие сложные пациенты? Сложные, которые приходят с вопросом ⁇ помогите, спасите, пролечите парадонтит ⁇ только ничего не удаляйте. Парадонтит лечится? Лечится. В 95% случаев он лечится. Лечение успешно, и если есть возможность спасти зубы, мы сделаем это. То есть имплантация не панацея. Для сложных пациентов нам нужно иногда удалить зубы, и имплантация не всегда панацея. Имплантация не панацея. В чем риск? Риск развития переимплантита у пациентов с парадонтитом тяжелой степени. Что удалять, что сохранять, мы обсудим на моем курсе. Приходите, пожалуйста, в учебный центр «Мегастом» 23 октября.